Друзья, приветствую вас на бизнес-презентации токена Ultima. Я Алекс Райнхард, предприниматель, венчурный инвестор, один из ведущих экспертов в области блокчейн и криптотехнологий, а также основатель нескольких проектов и компаний с общей капитализацией более миллиарда евро. Я познакомлю вас с возможностями заработка на криптовалюте и технологии блокчейн. Короткое уведомление об отказе от ответственности в соответствии со всеми требованиями законодательства. Наверняка вы уже слышали о биткоине и других криптовалютах. Это эволюция денег, и она происходит на наших глазах. Точно так же, как мы перешли с наличных на электронные платежи, так и криптовалюты. Это уже не будущее, а самое, что ни на есть настоящее. Биткоин вырос с 10 центов до 70 тысяч долларов. Это рост на 70 миллионов процентов. В нашей презентации речь пойдет о токене Ultima, он появился на рынке в начале 2023 года, вырос с 10 центов до 5 тысяч долларов и продолжает расти дальше. Наш проект стартовал в Швейцарии в 2016 году. За 7 лет наша комьюнити превысила 2 миллиона пользователей и продолжает стремительно развиваться в более чем 100 странах мира. Моя цель – это объединить всех, кто хочет пользоваться криптотехнологиями, создать мост между реальным сектором экономики и крипторынком. Чтобы этим помочь миллионам людей во всем мире увеличить их финансовое благосостояние. Именно для этого и был создан токен Ultima. Почему Ultima так быстро растет? Монета быстро взлетела с 10 центов до тысяч долларов и продолжает расти. Причин много. Самые важные это готовые и очень удобные инструменты добычи токена Ultima. Большое и очень активное комьюнити, которое обеспечивает токену высокую ликвидность и большой спрос. Ultima размещается для укрепления и роста курса на популярных биржах и регистраторах и стремится к отметке до 100 тысяч долларов за монету. Токен Ultima можно добывать легко и быстро с помощью программного обеспечения. Ultima — это токен на инновационном и полностью децентрализованном блокчейне Smart с открытым исходным кодом. Ultima изначально отвечает всем требованиям рынка и поэтому так сильно растет. Блокчейн похож на книгу, в которую записываются все транзакции, но никто не может вырвать страницы или изменить написанное. Ключевые преимущества блокчейна — это децентрализация, безопасность и полная прозрачность. Полная документация по токену Ultima и его экономике доступна в white Paper. В Ultima изначально заложено строгое количество эмиссии. Количество токенов технически не может превысить 11 миллионов токенов. Ежемесячное уменьшение скорости добычи новых токенов, а также увеличение спроса укрепляют стоимость и рост цены Ultima на рынке. В токене Ultima реализованы различные механизмы сжигания для снижения инфляции и увеличения роста курса на бирже. Ultima токен не только легко добывать, но и удобно использовать для оплаты товаров и услуг. Собственная дебетовая карта Ultima Ultima позволяет легко и быстро конвертировать токен в фиатные средства и расплачиваться картой по всему миру. Сотни тысяч пользователей уже расплачиваются нашими картами и в абсолютном восторге. Всего планируется выпускать более миллиона карт в месяц. Карта работает с многочисленными фиатными валютами и криптовалютами и несет пользу всему крипторынку в целом. Чем больше людей пользуется картой, тем сильнее рост цены и глобальное развитие токена Ultima. Самый простой и выгодный способ добычи токенов Ultima это приобретение лицензии Ultima Farm. Чем больше объемы фермы, тем больше токенов вы сможете добыть. Например, у пользователя две монеты. Одну он потратил на покупку лицензии для фермы, а вторую он заморозил на ферме для добычи. За год ферма способна добыть токенов в несколько раз больше, чем в нее положили. Просто замораживайте фермы токены Ultima и добывайте еще больше монет. Сейчас скорость добычи очень высокая, но с каждым месяцем она уменьшается, поэтому приступайте к добыче как можно скорее. Добытые токены можно сразу использовать, продавать, пополнять вашу карту, использовать для покупки новой лицензии, оплачивать товары и услуги. С помощью специального калькулятора легко рассчитать, сколько токенов можно загружать на ферму и добывать за год. С Ultima есть несколько вариантов заработка. Можно как пассивно добывать токены, так и зарабатывать на рекомендациях и других источниках дохода. Наш продукт настолько хорош и его ценность настолько очевидна, что более 90% всех, кто ближе знакомится с Ultima, становятся нашими участниками. Если вы серьезно в своем намерении сделать жизнь настолько счастливой и комфортной, насколько это возможно, если вы хотите радоваться жизни, зарабатывать больше денег, больше путешествовать и не жить от зарплаты до зарплаты, присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Поговорите с человеком, который пригласил вас, и он отправит вам ссылку для регистрации. Если он или она еще не позвонили, позвоните сами и скажите «дай мне ссылку, я хочу получать свои бонусы и свою прибыль с завтрашнего дня». Большое спасибо за ваше внимание. Желаю вам всего самого наилучшего в будущем с токеном Ultima. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас.